Она будет прогрессировать, она в какой-то момент может перейти в типическую гиперплазию и перевести уже к онкологическим заболеваниям. И вот, возвращаясь к тому, что я попробовала очищающую программу, я должна сказать вот что. Я много лет страдала миомой матки и достаточно обильными менструациями. И как доктор-гинеколог я прекрасно понимала, что с этим как-то надо бороться. А как борются, борются традиционные гинекологи с этим? назначением гормональных препаратов прогестинов. Но у них есть одно побочное явление. Они очень сказываются на сосудистой стенке и вызывают прогрессирование варикозного расширения вен что, конечно, на моих венах также сказывалось. И жизнь моя все время состояла из балансировки. Назначаю гормоны, улучшается ситуация по гинекологии, но зато ухудшается с венами. Отменяю, с венами улучшается, по гинекологии все ухудшается. И вот когда я, когда я принимала очищающую программу, о чудо произошло. Гормонов я на тот момент не принимала, а результат получила положительный. Это меня заинтересовало, я начала принимать эндол в программу очищающую входит эндол плюс, содержащий эндол трикорбинол. Я начала принимать эндол плюс и поняла, что это замечательный препарат, который корректирует гормональный фон, при этом никак не сказывающийся на Венах, на варикозном расширении вен. И этим он меня покорил. Ну, раз меня покорил, я же стала это использовать в практике. И результаты меня потрясли, потому что, назначая гормональные препараты, все время боишься. Тут тромботического осложнения, тут варикозного расширения вен. А, как правило, гиперэстрогенные женщины, у них всегда и слабость стороны клапанного аппарата вен – это вот соседствующие заболевания. Еще, кстати, эти же женщины страдают заболеваниями щитовидной железы, то есть это вот такой букет. А есть другие женщины, те, у которых чаще бывает сахарный диабет. И назначая индол по одной капсуле два раза в день на полгода. Я обратила внимание, что миоматозные узлы, во-первых, не прогрессируют, во-вторых, уменьшаются, уменьшается количество теряемой крови во время менструации, а кроме того, мы же чистим печень, а это не может не сказаться на цвете лица, на настроении, на структуре волос и ногтей. И эти женщины расцветают, и они приходят и благодарят меня вообще за этот препарат. И раз я сказала, что органы мишени находятся, молочная железоматка, эндометрия, слизистая кожа, а мы блокируем патологическую пролиферацию, мы тем самым профилактируем не только гормоны, гормонозависимые опухоли эндометрия, молочной железы, матки, мы еще профилактируем и опухоли кожи, слизистых, а раз слизистых, то это и щитовидная железа, и панхиальное дерево, и весь желудочно-кишечный тракт, и практически индол плюс можно назвать эндопротектором. А в последнее время, вот буквально в марте, нет, раньше, не в марте, наверное, где-то в феврале, вышла Новый продукт компании Gloria формула «ДИМ». Почему «ДИМ»? Потому что ДИ индол метан, двойная молекула индола. То есть здесь индол содержится в четырех различных фракциях, благодаря чему действие одной усиливается действием другой. Молекула двойная, а эффективность выше в четыре раза, чем капсула индола «Плюс». И формулы ДИМ достаточно одной капсулы в день на полгода, дабы получить результат по мастопатии, по гиперплазии эндометрия, по миоме матки, по полипозу эндометрия. И особое значение эндол плюс и по формулу ДИМ приобретают такой патологии, как носительство папилломовирусной инфекции. Вот здесь я хотела бы остановиться поподробнее. На сегодняшний день доказано, что, что такой диагноз, как ракширики матки, это инфекционное заболевание, вызванное папилломовирусной инфекцией. И в 2009 году, или в 2010 году, Нобелевскую премию получил французский ученый, тот, который у женщин с диагнозом рак шейки матки женщин с диагнозом шейки исслед, обследовал наносительство по киломавирусной И он положительный э, ответ получил в 99,7% случаев. То есть практически стопроцентное доказательство. А Многослойного плоского эпителия таково, вот идут клетки базального слоя, эти клетки никогда не делятся. Они немножко изменяются и уплощаются, поднимаются повыше, еще повыше, еще повыше, повыше. И доходя до поверхности кожи или слизистой, они умирают и смущиваются. И это, об этом мы все знаем, почему мы используем пилинги и скрабы, чтобы вот эти умершие чешуйки, клеточки отшелушить, чтобы кожа была молодой, красивой и здоровой. И еще я должна здесь такое отступление сделать, что вот этот вот временной промежуток составляет 21-42 дня в зависимости от возраста человека, от уровня обмена веществ. поэтому если мы меняем какое-то косметическое средство, то он раньше чем через три недели оценивать его эффективность не стоит. То есть именно тогда вот эти напитанные клетки базального слоя подойдут к поверхности. А если организм поражен папилломовирусной инфекцией и клетки базального слоя поражены папилломовирусной инфекцией, они забывают о том, что они не должны делиться. И вот они разделились раз, разделились два. И мы уже имеем, если это кожа, то папиллому, если это слизистая, то кандилому, то есть это плюс ткань. А в какой-то момент деление этих клеток становится неконтролируемым, и это приводит к экологическому процессу. Так вот, индол 3 клеткам, пораженным папилломовирусной инфекцией, возвращает память, о, запрога... о запрограммированной гибели, запрограммированном апоптозе. И эти клетки инфицированные проживают вот эту свою жизнь до поверхности, на поверхности умирают, слушаются и покидают организм. И прием индола плюс или формулы ДИН по одной капсуле в течение полугода это гарантия того, практически стопроцентная, что все клетки инфицированные папилломовирусом организм хотя в моей практике был очень сложный случай ко мне пришла девочка молодая женщина